Всем доброго времени дня. Меня зовут Светлана, я из города Нижний Тагил. На прошлой неделе закончился 18-й поток курса «Риэлтор. Профессия и бизнес». На этот курс я облизывалась, так скажем, да, очень давно, но думала, не верила, что что-то это мне даст. Ну, как оказалось, на практике очень зря. Только время потеряла. Вот. Совершенно другой подход – совершенно другое отношение к профессии. Ну, по крайней мере, для меня, вот, я работала только с продавцами и продавала их, зачастую не ликвида, да, только по теплым звонкам, контактам, либо по рекомендации, холодных практически не было, или очень случайные какие-то там, допустим, люди. Вот, поэтому... Для меня очень стало большим откровением большинство материалов да, из этого курса. И я просто, как революция, да, такая для меня, вот, революция, которая работает эффективнее, чем я могла себе, допустим, вообразить, когда у меня были лучшие, там, допустим, по 5 по шесть сделок, да. Это, может быть, раз-два месяца в году в основном конечно у меня две-три вот меня это очень не устраивает Вот очень много долгих клиентов я теряла вот работала только с горячей медика конкуренция вот нервы и все остальное плохое настроение обесценивание вот я очень повысилась самооценка у меня в этом курсе и я очень многое узнала, да, про то, как можно работать, экономя время, экономя нервы, относиться к этому по-другому, по-новому, поэтому я очень не пожалела. И всем рекомендую, кто до сих пор дома это сомневается вот, пройти ли этот курс, не пройти, вот, вебинары, конечно, тоже очень замечательно, но полной картины, да, работы и, и инструментов и материалов для работы, практической именно, подчеркиваю, вебинары, конечно, не дают, да, дают подсказки, дают направления, но практика, вот там 80% практики в этом курсе, и она очень успешно применяется риэлторами по всей России, вот, сейчас нас включили в чат выпускников, там более 500 риэлторов со всей России, которые более чем успешно работают в регионах в области, в Москве, Московской область, Ленинград, Новосибирск, Владивосток, маленькие города. Я сама из небольшого города, поэтому знаю, о чем говорю. Всего хорошего, желаю вам хороших клиентов, побольше денег, побольше результатов своего труда и Пройдите курс, не пожалейте. Всего хорошего. До свидания.